АПЛОДИСМЕНТЫ <связывая> <связывая> я здоровый так. Здравствуйте, родные. Я прекрасно понимаю, что у нас нет с вами родства а по Но я чувствую это родство по духу, по желанию души, всеобщей души, женской души вернуться в этот мир и проявиться настолько полно, настолько ярко, как она проявлялась много тысячелетий назад. Мир меняется. И это не просто мое внутреннее ощущение. Мы уже живем в изменившемся мире. И поэтому я чувствую родство с каждой женщиной в этом желании узнавать себя, становиться больше за счет этого знания, раскрывать те ценности, которые долго-долго находились в пещере, говорят пещере Аладина, вот я ее называю пещера анима. Она просто в какой какой-то момент посмотрела на то, что происходит в мире, и сказала: "О боже!" и закрыла пещеру. Это пора до времени. пусть те, кто страшно нуждается в войне, в ограничениях вот во всем этом пусть наиграется во всем. И в конце концов, когда ему наскучит, случится мир. Я снова откроюсь, я снова выйду, и земля превратится в сад. И я думаю, что вам, как и мне, очень часто случалось, ну если не часто, то иногда, случалось бывать в такой ситуации. Вы видели что-то удивительное. Красивое, яркое что-то, что привлекло ваше внимание, чудесное. И очень хотели привлечь внимание кого то еще, чтобы он пережил с вами вот этот сок мгновения. И говорили, смотри, смотри! Бывало же такое, да? Смотри вот это. И человек поворачивал голову и действительно хотел рассмотреть что. Может быть, вы показывали в да, может быть, вы показывали на какие-то ветки, может быть, вы показывали в траву густую. Смотри, смотри! Человек смотрел и не видел. А в момент переживания, может быть, кто-то из вас знает, очень сложно выразить, что ты хочешь показать, потому что реально ты хочешь не показать предмет, ты хочешь показать переживание. И поэтому, если он спрашивает тебя, что, что там, ты не можешь подобрать слова. Но даже если вы подберете слова, и не дай Бог скажете «Луна», он скажет Луна он не дай Бог называть вам то, что вы увидели каким-то предметом, типа «Роса, Лароса». Не-не-не, вот если вы хотите чем-то поделиться с вашими детьми или любимыми, то точно никогда не называйте, вот просто заставьте их, «Смотри, смотри туда!» Почему? Потому что хоть что-то, он-то увидит. Но... Если вы показывали, действительно хотели, чтобы он это увидел, в какой-то момент вы просекали, что все дело в угле зрения. Что, возможно, с его места то, что вы показываете, видно, или не видно, или видно не так. И в этот момент вы говорили, А, иди сюда. Помните, как вы ставили человека на свое место. Тащи его к себе, и так вот здесь, вот стой. Вот так вот смотри. и пытались рукой из за его плеча, из-под мышки, смотря какой рост, показать направление, и он вот, вот, а, Иногда они видели, иногда они видели уже что-то ускользающее, уходящее, потому что вы знаете, что чудо мгновенно, но моментно. Иногда вообще уже ничего не видел, но даже если он говорил «Вау! Не дай Бог вам спросить, что он. <смех> Почему? Потому что очень часто случается разочарование от того, что его переживание чуда вообще никак не связано с тем, на что указывали вы. И если бы вы, когда вы родились и более-менее достигли уровня понимания, чтобы э, те подарки, которые вам вручат, как некие словесные печати, достигли вашего ума, если бы вам вручили эти несколько подарков, которые я вам сейчас перечислю, я думаю, что вот это общение с этим человеком было бы э, лишено разочарования. И вы бы кричали и кричали, смотри туда, смотри сюда, вы бы делились своим озарением и впечатлением, совершенно не боялись того, что он там. Почему? Потому что... Даже если он посмотрит на тот же самый предмет или объект, или ситуативное переживание, то, исходя из того, что мы все разные, мы закодируем этот образ по-разному. Мы воспринимаем этот мир по-разному. Мы видим, слышим, обоняем, осязаем, ощущаем на вкус его по-разному. Наше ментальное восприятие, эмоциональное восприятие, оно разное. И нет никакого разочарования. Есть счастье, что благодаря нам человек смог пережить свое чудо через свою призму этой разности. В это мгновение, в этот момент два человека чудесным образом прикоснулись к этому миру. Каждый по-своему, каждый по-разному. Мы разные. Это первый подарок, который мы все получаем. Мы все собравшиеся здесь. Разные. И если мы прямо сейчас разрешим себе выдохнуть, ожидание, что кто-то должен видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать и ощущать на вкус так же, как и мы. Мы, наконец, разрешим себе по-своему переживать этот мир, по-своему, отдельно от твоего ощущения, твоего, твоего вашего. Каждый из нас получает как подарок огромный мир, который мы можем переживать совершенно самостоятельно, без потребности нащупать дрожащей рукой кого-то, кто чувствует так же. Тебе вкусно? А тебе вкусно? Да! Это самое важное. Ваши вкусовые рецепторы отличаются от моих, отличаются от других. И если мне не вкусно, это не делает вашу пищу менее вкусной. Вы понимаете, о чем я? Но если мы ожидаем, что обязательно кто-то в этом мире должен одинаково чувствовать сами, это нацелено на постоянное обесценивание своих переживаний только от того, что кто-то рядом, прямо сейчас находящийся или даже много людей не увидели ничего особенного ни в этой снежинке, ни в этой росинке, ни в этой луне. Не в этом сельдере, который вы живете, и эта свежесть разбрызгивается у вас по небу, и вы понимаете, как сегодня повезло-то с сельдереем, свежа. И если кто-то тут говорит, что ты ешь, И. Если у вас нет встроенного подарка, если вам его не дали или вы его не решились принять, что мы разные, вы обречены принять вот это брезгливое отношение к тому фейерверку свежести в своем рту. Понимаете? И вот вы уже едите не свежий сельдерей, который вас радовал минуту назад, вы уже пережевываете брезгливость того человека, который просто не любит сельдерей. Но, кстати, он имеет право на это, уже помните, мы разные. И поймите, что в его э вкусовых рецепторах это действительно так. Так же невкусно, как у вас, например, вареный лук. Фу! фу! А кто-то говорит, у меня Такая приятная каша, сама, обожаю. как нам переваренный. О, так вот сейчас... Я не буду больше праву. хорошо. <смех> потому что у вас <смех> еще нет устроенного <смех> подарка, мы разные. И вы не можете поставить простую заслонку и сказать, вау, кто-то, кто-то может получать от этого удовольствия больше. Какие мы разные. Понимаете, да? И это шикарно, потому что нет трафаретов. А что есть? Есть безопасное пространство самоузнавания. Пока вы будете находиться в нем пять дней. Потом, я очень надеюсь, что вы распространите это на весь мир. Мир, в котором вы живете. Потому что это реально. Потому что я так живу. Многих новеньких можно помыть, а иногда и малые а, включаются в такую ловушку. Но в связи с тем, что я уже сегодня озвучила, мы разные. Это убирает у нас Ожидание от того, что кто-то должен чувствовать жизнь так же, как и мы. Мало этого, это убирает от нас требование, к нам сказать, что мы должны чувствовать жизнь точно так же, как кто-то другой. В чем плюс подобного постулата для нашего тренинга? Иногда у вас может существовать такая идея, что вы что-то должны чувствовать после чего-то. Или, что вы должны чувствовать что-то определенное после чего, например, люди празднуют, все веселятся, Новый год, а вы рыдаете. и вы думаете, если у вас есть такая ловушка внутренняя, что вы неправильны, что вы ненормальны, что происходит что-то странное, не но, во-первых, мы разные, да? вот, войдите в факт реальности, мы разные. У нас разная жизнь, у нас разные периоды, и у кого-то с Новым годом что-то начинается, у кого-то с Новым годом что-то заканчивается, в конце концов, вы, возможно, та самая тонко чувствующая натура, которая как раз ощущает тенденцию энергетической волны пространства, пространстве, которая завершает какой-то важный этап на уровне жизни вашего города, на уровне жизни вашей семьи, на уровне жизни страны в целом. Я имею в виду, что то, что для одних является началом, кто-то кто уже просек интуитивно, что где-то там что-то завершается, завершается целая эпоха. Эпоха Гильцена завершилась когда-то. Я могу привлечь ваше внимание и сказать, что вы все ощущаете разные тенденции. Мир изменился настолько, что пока вам даже страшно это представить. Но мы все уже давно чувствуем друг друга, особенно в 2012 года. Шишковидная железа у каждого из вас – это вот та самая, которая там в области третьего глаза. Это реальный орган шишковидная железа. Она начала увеличивать свою активность. Это медицинский факт. Каждого человека, а не только тех, которые занимаются медитациями, какими-то духовными практиками. А это значит, что у вас обостряется интуиция. Вы начинаете ощущать тенденцию в обществе, в маленьком обществе, как коллектив, семья и в большом обществе. И, например, вы не понимаете, почему вдруг, вдруг коллеги, коллеги, ты беспокойная, что с ней происходит, какой-то напряг. Что происходит? Если бы вы были в составе руководящих, вы бы знали, что происходит перераздел власти. И там, где вы не видите, но чувствуете, либо какие-то тетки, либо какое-то разделение, либо перестройка, реорганизация, о которой, естественно, не сообщают младшему эшелону, но это всегда чувствуется. И руководители знают, что те чувствуют, и максимально, если это не выгодно, пытаются успокоить какие-то корпоративы, чтобы народ развеселился, так сказать, изменил свое состояние сознания и долго еще не задумывался об интуитивных одарениях. Либо просто для все будет хорошо. Если в принципе планируется хорошо, и сейчас это вопрос реорганизации верхов. А низов это не коснется. Но вы все это чувствуете. И поэтому иногда вы просто чувствуете в Новый год, что что-то завершается. И не участвуете в общем празднике начала нового, а участвуете в общем празднике другой половины, которая завершает. Понимаете? И все. А как мы завершаем? Мы прощаемся всегда. Мы прощаемся с хорошим. Иногда мы даже грустим об этом. Иногда мы даже плачем, когда мы прощаемся с чем-то хорошим. Это нормально. Я всего, это всего лишь одно объяснение вашим якобы странным чувствам. Очень часто вы не обращаете внимания и думаете, что вы странные, хотя мы просто разные. Мало этого, мы разные биографически. У кого-то с Новым годом связаны приятные воспоминания, а у кого-то там куча незавершенных стрессов. Начиная от того, что в Новый год папа ушел, когда вам было 7 или 8, заканчивая тем, что у вашего молодого человека, когда вам было 14, в Новый год заглянул не к вам, а к вашей подруге, ну как перепутал тоже в измененном состоянии сознания, двери. А потом и пошло-поехало, потом в Новый год что-то случилось, вы рассорились с подругой, и у вас просто количество незавершенных стрессов под Новый год такое, что единственная эмоция, которая Новый год у вас вызывает, в не поплакать. Вот и все. И вы не странная, мы просто разные. Но как это относится к нашему тренингу? нас будут вот разные процессы. И... Если вы вдруг видите, что после каких-то процессов многие люди смеются, а вам грустно, это значит всего лишь, что мы Правильные. разные, Это не значит, что вы неправильные. Это значит, что ваша реакция уникальная, ваша, настоящая. Если все плачут, а вам хочется ржать, это значит, что вы Правильные. разные. И вы уникальные в своей реакции на либо то дыхание, либо то упражнение, либо тот лекционный материал. Понимаете? Просто у вас уникальная реакция. И она не неправильная от того, что кто-то это не чувствует. Она самоценная. Потому что именно... Через нее вы переживаете этот момент жизни, потому что прямо сейчас именно через вас и ваше переживание, ну хотите такой высокопарный слог, через вас и ваше переживание прямо сейчас жизнь живет Бог. Предоставьте мне возможность. этот цен. Не ждите, пожалуйста, от меня трафаретов на тему. Наталья, это правильно, что я плачу? Да. А что я не плачу? Да. А я плачу? Да. Я так считаю, я так чувствую. Вы разные, вы уникальные, вы самоценные. И смысл не в том, чтобы вы пережили, Мое чудо от того, что я когда-то увидела это и сейчас вам показываю. Смотрите! Я не хочу, чтобы вы не переживали то, что я пережила, ни чтобы вы сменили угол зрения. Я вообще этого не хочу. Я хочу, чтобы благодаря процессу смотрения вы что-то увидели, что-то услышали, что-то почувствовали, что-то пережили. Понимаете? что-то ценное для себя, и именно этого отсюда везете, именно поэтому эти варианты тренинг был для меня», конечно, потому что проходили его. Только вы, а не Маша, Даша и так далее, в вашей голове. Мы, а я вас, естественно, вижу. Слышу, чувствую, рядом и вместе. И кто новенький, вы это ощутите по полной программе. Есть второй подарок, естественно, вытекающий из первого.